Ух ты, и снова я. Александр Гриволат Печенений. Ребята, сегодня 25 июля 2021 года. Я иду навстречу. Сегодня у нас 45 лет, как закончили школу. Сейчас зайду до Васи Костенко, а потом пойду на то место, где мы встречаемся. На стадион. Дорогие мои одноклассники. Я ваш одноклассник Костенко, Вася. Вы меня все знаете, не один раз гуляли у меня. А сейчас я не могу с вами быть. По состоянию здоровья. Я совсем не могу ходить ногами. Не знаю, что вам еще сказать. Мне очень хочется за мной встретиться. Ну, не могу, не могу. Я. я даже за дверь не выхожу, только в в дворе, у порога лавочка. Я на лавочку выхожу, сидаю и сидю. Все, дальше никуда. Спасибо, Саши. Пришел меня засняти, хоть пару слов вам сказать. Собирайтесь. У нас уже осталось мало-мало. Уходим-уходим. Молодыми мы. Багато нас ушло. Не знаю вообще, что сказать. А привет, Вас не хочешь передать кому? Хочешь передать привет? Ну, я не знаю, что там будет. усим, усим передаю привет. Огромный. дуже хочется побачити Галю Калиберду, люду Резникову. ну Люда хоть бывает на встречах, а Галя Калиберда за все 45 лет ни разу, по-моему, не была. Не было. Дуже хочется побачити Таню Баркареву. Ну, всех, всех, всех хочется побачити. Что сейчас сказать? Я, я ну, не знаю. Хорошо, я передам вас всем. а и послушают, что ты им рассказываешь <плес> Да. <плес> <плес> <плес> вот сейчас подтянулся все, тогда будет. Можете спусковать. раз, можете сейчас, Олег. Игорь. То есть Игорь. Игорь. Очки, чтобы вас узнали Секундочку. публика. Я ж в очках стеклюсь. Ну понятно. Может, у вас да. так лучше. То я замаскировался за Ну да. Чтобы было Здравствуйте. А, Здравствуйте. А, вот и вид Валентина приехала. Слушай, я рад для ва вас всех. А привет, привет. А Не, не Уже нет, Привет, Привет. Волочка, привет. Привет. Привет. привет. Со всеми. Со всеми. Это А-класс у нас. Привет, я тоже дожила тебя. Бачим. У всех не понимаю. не Валюшка, не хочешь передать кому-нибудь привет из длинного зарубежья? Из длинного зарубежья? то да, всем. Сережка Чаплыгин, бедный, приболел. Должен был меня вести хорошо, хоть муж привез. Ага. Так что, э -э всем, всем, всем, всем, мы всех помним, всем любим. Жалко, что. Не все тут. Ну, ну я думаю, что еще ж багато. Угу. Сейчас тут тяно Ну, да. Герочка, да. ты же был а да. теперь беленький. Теперь золотой. А сегодня у Юрка. Смотри, кто идет. Смотри, кто идет меня даже не хотелось... Мала Здравствуйте. Мала Сашко... Знаешь? Не понял. так. лучше так будет лучше. А же... Белуха. Будем представлять? <свистит> Який класс? А А, а. Владимир Б. Б. Олег Сигой Б. А Владимир Б. Олег Век Олег Б. Буряк Александр Б. Торговый Владимир В. Ацелла А. Ацелла А. Юрий В и А. Комнатная Валентина Б. Качо Володимир Владимирович. Кармен Галаксандр Б. Кунтун Игорь В. Резникова Люда Б. Б. Девуха Виктор Б. Шевченко Наталья В. В Александр, В. Старик, Михаил, В. Вот все собрались. Идемте Здравствуйте. Игоречек. -а -а. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Мамку на Добрый, добрый, А что за Матсаха! Мик, ты возьми, привет! Я с лопой с вас не буду. Усы, усы, усы, усы, усы, усы! Он с что это такое? Что что, ты забрал там всё? Что ж, что Ну ничего, надо на двору-то Так, Катушенька, привет, мои родители. Здравствуйте, я с Владимиром Александрович.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 нет, ты бачишь, у меня было тактика лучше. стало так Оля, привет. меня не Это приятная... Скажи, в ночи. Это приятная не да? <соединяющие> я отсюда зайду. Хлочкова да? Здравствуйте. Ну, я не я боюсь, я тут а <соединяющие> там, что такое, Чего <соединяющие> Саня, 400 гривен... А? 400 гривен... Два. Представьтесь, пожалуйста. Николаевна, 1958 и вот Олег, Есть такая музыка. А Нет, не, не, не будем по фамилии. Внимание. Внимание всем. да если ты готова, то иди до нас. Ой, сколько ей сколько ей сколько ей сколько ей сколько ей Я ей сколько не сколько ей сколько ей сколько ей сколько ей сколько ей сколько ей сколько ей сколько ей сколько ей сколько ей сколько ей сколько ей сколько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 да, да, да. Давайте, давайте, и мы давайте, мы давайте, давайте, давайте, давайте, давайте, давайте, давайте, Ти, дорогая, до меня придешь? Ты Ты кто? Ты что? Я не я И что вы Преподаватель. А? А как? Не так? Videos, oui. Okay. <Свес> не, <свес> ты видел, начнешь... не, не можете говорить. Что, ну, <свес> по новой? Давайте представляться, что и по новой. Да, да, да, все... а, не было Жаховской Оли, не было, как мы представлялися, не было Клочковой люди, и не было Миросник Оль, не было. Все остальные были. Что да. ты киваешь? Девица фамилия, что забыл. Мирош. Миросник. <свес> <свес> <свес> Класс Б. Пока не скажешь, не построишь. Ну, посмотрим, Шо получится я люблю печени я люблю все люблю а ну все разом еще раз мы стоять стоять еще раз да ну Пока мы все в хорошем настроении, пока мы еще не устали, пока мы будем в хорошем настроении, чем мы будем... Вот, ребята, и закончилась наша встреча. Встреча прошла на высшем уровне. Встреча одноклассников. 45 лет после окончания Школ... Печенижской средней школы. Решили встречаться раз в год. Ведь время идет, а наши потихонечку уходят. Ну все, ребятка, всем пока-пока, до скорого. С вами был Александр Криволап, Печенеги. Пока-пока, ребятка.